Сегодня наш путь лежит на окраину Владимирской области, в Клязьминско-Лухский заказник. Здесь, у слияния рек Лух и Клязьма, на территории около 43 тысяч гектар, расположился природный оазис, который из-за местами схожих пейзажей мы для себя прозвали Маленькая Карелия. Дорога сюда непростая. Возможно поэтому заказнику удалось сохранить свою природную чистоту. В этом месте среди сосновых лесов разбросаны тихие и зеркально гладкие озера. Мы едем на одно из них, озеро Кшара. Кшара озеро карстового происхождения. Это значит, что оно образовалось в результате вымывания подземных пород водой и последующем провале грунта в образовавшуюся полость. Из-за подобных процессов карстовые озера могут иметь весьма внушительные глубины. Питается озеро водой из донных родников, а вытекает из него небольшая речка Кшарский исток. Небольшой ручей красиво петляет среди лесов и болот заказника, уходит далеко на юг, впадая, в конце концов, в клязьму. Это излюбленное место бобров. Буквально за каждым изгибом можно встретить плотинку. Берега Укшары в основном песчаные, довольно пологие. Они покрыты сосновым лесом, который, к сожалению, местами сильно пострадал от пожаров 2010 года. Вдоль берега организовано 10 хороших туристических стоянок. Однако, чтобы попасть сюда, нужно получать разрешение на въезд в департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области, ведь озеро находится в зоне строгой природоохраны. Здесь можно встретить редкие виды птиц и растений. В основном сюда приезжают на рыбалку. Говорят, озеро богато различными видами рыб. Но у нас своя цель. Мы отдыхаем, наслаждаемся природой и хорошей летней погодой. Тестируем сап-доску, катаемся на каяке и пытаемся измерить глубину озера. Первый раз мы попали в это место в 2016 году, когда готовились к экспедиции по Архангельской области. С тех пор к Шару очень полюбилась нам, и возвращаться сюда всегда приятно. Поверхность озера занимает почти 138 гектар, а длина береговой линии 8 километров. Глубины здесь достигают 14 метров, по крайней мере так нам говорит официальная карта. Ходят слухи, что глубины на Акшаре достигают 65 метров, но документального подтверждения этому я не нашел. Про Акшару вообще много легенд. Например, что между озерами здесь существует сеть подводных пещер. И отчасти это действительно так. В 70-е годы проводились исследования, которые показали, что специальное маркерное вещество, растворенное в воде одного из озер, обнаружилось позже в других озерах. Так что подземные водотоки здесь действительно есть, но вряд ли это целое метро под водой. Еще одна легенда связана с красотой и названием озера. Будто Быкшаров переводе с забытого древнего языка означает «иди и смотри». Но гораздо ближе к истине финно происхождение слова, на что нам указывают корень «ар» или «яр», обозначающий воду. Да и название соседних озер – Юхор, Санхар, Понахарь говорят нам о схожем происхождении. О финских топонимах я много говорил в прошлогодней поездке по озерам Карелии. Это видео еще не вышло на канале, так что следите за обновлениями. Спокойная вода располагает к неспешным прогулкам. Каяк – удачное средство для осмотра озера и наблюдения за жизнью его обитателей. И холод по нашему маршруту намерил глубину около 10 метров. Искать бездонные провалы мы не поплыли, завернули смотреть остров. За островом красиво цвели кувшинки, и вообще там совсем другой мир, как будто попадаешь в декорацию к сказке про водяного и русских богатырей. Кстати, озеро Кшара на самом деле было природной декорацией в отечественном фильме 1990 года «Зверобой». По причудам кинематографа, фильм про североамериканских индейцев снимали в русских лесах. На кадрах хорошо угадываются пейзажи Кшары. Отдельно можно отметить кшарские закаты. Природа затихает, летний зной спадает, а вместе с ним уходят и надоедливые насекомые. Над озером воцаряется тишина и спокойствие. Птицы слетаются на ночлег, и только лягушки нарушают тишину своими вечерними разговорами. Помимо каяка, кшара дает нам возможность попрактиковаться в управлении сап-доской. Вода теплая, можно смело тренироваться и не бояться падать. Быстро осваиваемся и ездим купаться и загорать исключительно на доске. И если каяк – это скорость и постоянная работа веслами, то сап – отдых и релакс. Хорошее дополнение. Водные прогулки становятся обязательной частью нашего отпуска. Доска одна, поэтому мы уже становимся в очередь, кто будет заниматься делами по лагерю, а кто едет кататься. Особенно хорошо удается купание. Ребенок в восторге. Можно смело прыгать в глубину, не боясь приличного расстояния до берега. Хорошая штука. Я долго сомневался, покупая ее, но по итогу очень доволен. Вот так за водными прогулками и наблюдениями за природой озера проходит неделя. Пару раз мы пытались выбраться в лес за грибами. Но погода стоит жаркая и сухая. Кроме небольшой полянки с лисичками, нам ничего не досталось. Правда, на обратном пути, в заболоченной части заказника, напали на подосиновики. Было бы в запасе время, набрали бы много, но взяли только на жарку, штук 10. Возвращаемся домой, но знаем, что в это место мы когда-нибудь обязательно вернемся.